Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Льва. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом одиннадцатом доме в знаке Близнецы. Львы особенно сильно ощущают периоды затмений, так как знаком Льва управляет Солнце. Солнечное затмение 14 декабря закроет коридор затмений. И в первой половине декабря вы можете чувствовать себя подавлено. Вам кажется, что окружающие недооценивают вас. Единомышленники предлагают по-новому посмотреть на ситуацию. В некоторых вопросах возникают разногласия. Постарайтесь исключить личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма эмоциональной агрессивности и вы избежите множество неприятностей вызванных действий коридора затмений одиннадцатый дом это группы общественность и ее мнение толпа а также перемены и обновления и еще собственная уникальность также одиннадцатый дом это сфера исполнения желаний. Может проявиться внутренний конфликт, причиной которого станут поиски своей индивидуальности и нежелание быть как всем. Но здесь нужно проявить осторожность и действовать осознанно, так как в первой половине декабря возможно исключение из группы или коллектива. Затмение в одиннадцатом доме может указывать на рождение нового творческого проекта, в котором вы станете ключевой фигурой, творцом. Это может быть любовный роман или курс лекций, создание мастерской, спортивные достижения. Не имеет значения любое проявление вашей индивидуальности на деле, демонстрация ее через ваш труд окружающим людям. И все это будет актуальным для вас в последующие полгода, поскольку коридор затмений активизирует темы по которым можно определить фон событий на ближайшее время. Сюда также попадают праздники и соревнования. Возможно вам повезет любви. Вселенная подготовила вам много развлечений на вторую половину декабря. Главные вопросы, волнующие вас в коридор затмений, связаны с проявлением вашей индивидуальности, положения в обществе. Велико влияние общественного мнения на принятие важных для вас решений. Марс, планета активности и силы, движется по вашему девятому дому, строит гармоничные аспекты к вашему Солнцу. Декабрь благоприятствует энергичной и творческой деятельности, физической работе. У вас есть все шансы и возможности для достижения личных целей. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы проявить себя в деле, показать свои способности. В это время вам могут дать ответственное поручение или предложить новую, более высокую должность. Вторая половина декабря окажется благоприятной для вас. Наполненная энергией атмосфера способствует проявлению ваших лучших качеств в разнообразных видах деятельности. Воспользуйтесь возможностями этого периода. Заявляйте о себе, рекламируйте свои товары и услуги. Обязательно это окажется полезным и принесет вам хорошие эмоции и материальный результат. Подходящее время для работы над расширением своих духовных и интеллектуальных горизонтов. Решение юридических вопросов будет успешным. У вас могут появиться дела за границей, может быть предложат работу в другой стране, или будет много деловых контактов с иностранными представительствами. Дела также могут быть связаны с проблемами высшего образования, повышения квалификации, издательскими вопросами. Проявив большую общественную активность, вы можете приобщиться к какому-либо движению, стать активным его сторонником и пропагандистом. Чтобы не испортить благоприятный фон происходящего, будьте терпимы к чужим взглядам. Активно защищайте свою позицию, свою идеологию, но без фанатизма. Венера движется по знаку Скорпиона. Ваш символический четвертый дом до 15 декабря будет здесь в статусе изгнания. Образуют напряженные аспекты с вашим Солнцем в Льве. Повышенные требования к вашим домашним и непостоянство настроения могут принести вред семейным отношениям, разлад с партнером. Появляется необоснованная ревность, недоверие к любимому человеку, что может стать причиной напряженной обстановки, которая в конце концов может привести к расставанию. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной растрате денежных средств. Старайтесь не забывать о работе и своих обязанностях, так как вторая половина декабря богата на благоприятные возможности. При этом возникают искушения. Порой вы испытываете недостаток трудолюбия, как будто Вселенная проверяет уровень вашей осознанности. Если вы проявите желание и используйте этот период с пользой, то получите признание коллектива, начальство, может быть премию или повышением должности. Если уж что-то говорите, то не отказывайтесь от своих слов, так как невыполнение обещаний надолго запомнится окружающим вас людям что негативно повлияет на вашу популярность и отношения начальства в первой половине декабря возможны производственные склоки недоразумения особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола при правильном использовании планетарных энергий декабря возможна конструктивная трансформация личных отношений в семье можно произвести правильные изменения. Появление эгоизма может сильно ранить партнера, нанести урон отношениям, негативно сказаться на вашем авторитете у детей. Поэтому будьте добродушны, уделяйте внимание вашим любимым и родным. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца в Вашем пятом доме. Способствует оптимистическим настроениям, помогает обрести уверенность в себе. После коридора затмений у Вас появятся реальные перспективы в творческой сфере, в любви. Старайтесь не испортить ситуацию в первой плане декабря. Контролируйте свои желания. Занимайтесь профессиональными вопросами. Будьте добры и внимательны к окружающим Вас людям изучение или применение иностранных языков, онлайн-мероприятия или посещение интересных мест с целью расширения вашего мировоззрения, реклама помогут вам в вашем продвижении. Также в первой-второй декаде декабря активизируются вопросы, связанные с детьми, с их образованием, развитием. Поэтому старайтесь. Не кричать на своих детей, чтобы не отложилось надолго обида или непонимание. 12 декабря. Белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца в ваш пятый дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Дает поддержку невидимых покровителей, стремления и способности к духовному развитию. А это поможет вам в реализации своих творческих проектов. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем пятом доме. Активизируются вопросы, связанные с детьми, творчеством, любовью. Как напрямую, это может быть появление ребенка в семье или перемены у детей, события в школе, институте. Либо их замужество, женить вам, победа в конкурсе. А может быть, вам придется проводить много времени с детьми или тем, что с ними связано. Развитие их творческих способностей, работа с игрушками, мультфильмами. Кроме того, может измениться ваше общественное положение. Коллектив, широкий круг общения изменяется. Повышается ваша активность в социуме, в интернете. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в пятом доме, благоприятствует всему, что связано с любовью, творчеством, детьми, вопросами, связанными с зарубежными партнерами, международными проектами. Вы будете довольны, а те сложности и неприятности, которые возникли в первой половине месяца, при грамотной оценке ситуации и использовании позитивного потенциала 2-го декабря удастся легко устранить 21 декабря день зимнего солнцестояния солнце переходит в знак Козерога в ваш шестой дом также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога в ваш шестой дом включает темы связанные с работой карьерным ростом Возможно, придется общаться с начальниками, обращаться в официальные инстанции, получать разрешения и необходимые документы. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее в вашем седьмом доме и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и трансформаций в личных и деловых взаимоотношениях. 30 декабря полнолуние в раке в вашем символическом 12 доме в 5.28 утра по киевскому времени. Все тайное становится явным. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития взаимоотношений или же их переоценка. Наступит некое окончание старого цикла и начала нового. Это полнолуние может открыть. Тему завершения какого-либо проекта, начало работы, выединения. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за внимание. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.